Настольный теннис в Московском училище Олимпийского резерва номер один. И это не просто тренировки. На протяжении двух недель с пятницы по воскресенье здесь проходят матчи командного чемпионата Федерации настольного тенниса России. Играют мужчины и женщины по 8 команд в каждом турнире. Мужская высшая лига Б – это, конечно, не первый и не второй дивизион чемпионата, но для юных воспитанников отличная школа и бесценный опыт. В составе команды Ротен Москва» их трое – молодых теннисистов. Московского училища номер один Артемий Кадлубинский, Григорий Капустянский И он Карен Чупурян. Самое главное в настольном теннисе Чтобы побеждать Это, ну, это нужно иметь дикое желание что Все возможно Для меня кумир в настольном теннисе Это малон, китайский спортсмен Вот я Всю жизнь смотрел Как он там играет Как он, как он В принципе его ход событий Как он там тренируется у девчонок все серьезнее. Команда под названием Уор номер один в спорта в этом сезоне дебютировала в женской премьер-лиге в самом главном дивизионе командного чемпионата ФНТР. И чем дальше, тем больше побед. Две из четырех спортсменок Алина Заварыкина и Ксения Хурцлава учатся сегодня в Московском училище Олимпийского резерва номер один. Команда УОР номер один э, завершила выступление на третьем туре клубного чемпионата России. Девчонки молодцы. Э, добавили в рейтинге, добавили в мастерстве. Очень приятно играть в стенах, училища Олимпийского резерва. Все очень организовано и дает большую мотивацию э, и командный дух. Мы несколько лет старались выйти в эту лигу. вот, совершилось. И, в принципе, я очень счастлива, что могу играть с этими людьми. И все они мальчишки и девчонки, воспитанники заслуженного тренера России Льва Николаевича Ступаченко. Он руководит отделением настольного тенниса училища и тренирует две команды своих воспитанников в чемпионате ФНТР. И очень рад, что матчи проходят для его теннисистов в стенах родного училища. Наша команда молодая, мы э, являемся дебютантами э, премьер-лиги в этом э, сезоне. И, э, ну, естественно, как у, у любого дебютанта, э, главная задача это закрепиться э, в высшем дивизионе российского настольного тенниса. Вот, ну, это очень... Э, Хорошо то, что э, руководство училища сочло возможным организовать эти соревнования в наших стенах, потому что свои стены помогают. И вот, э, ну, я боюсь как бы сглазить и так далее, но... Если первый круг, когда все 12 команд у нас сыграли, каждый с каждым, вот, то ну и мы только, как говорится, вот обстреливались. Для нас и для девчонок было много нового. вот И то сейчас, вот уже этот у нас, соответственно, второй круг, и первая его половина сегодня завершается, то здесь уже это, они выглядят уже окрепшими, естественно, более конкурентно способными. Ну, я надеюсь, что задача, поставленная на сезон, закрепиться в высшем дивизионе, она будет выполнена. Евгения Лукьянова, Игорь Кокурин, Московское училище Олимпийского резерва, номер один.